Итак, мы взяли распятие. И сейчас мы будем ловить призрака с помощью него. Вообще, на самом деле, мне жарко. Можно я открою окно быстро? Паш заходи на стримы. Тут общайся. Да, я помню, что ты из Сочи. Ты из Сочи, потом э -э забыл ник. девочки еще одна, она из этого. Uh, из Сахалина <свист> Опять Нет, Александрна здесь это, это моя знакомая Типа, я ее лично знаю Мы, так скажем, работаем вместе Лол, лол Хан, что-то Ханлон Не помню вот этот ник вот, она из... из Сахалина. Так, а что? На меня там этот призрак напал. <сёк> <сёк> <сёк> Ой. Так, ну ладно, вот эти взаимодействия, получается, они на МП не реагируют. Да блин. звонишь блогерш а, везде лампочки перебились а, вообще все перебилось Может, опять здесь. Так, это ладно, это мы знаем. В смысле 18 лет у нее как что это блогер, или что как ты понял? Так и называется. Я опять не знаю, где он. По знаку зодиака дева. У меня друг дева. Говорят, девы очень чистоплотные. Что прям капец. О! Где? Где это было? Так, ну получается он здесь, что ли, это? Так, смотрим. О, есть след. Все, это его комната. Отлично. Ой. Ты мне свет сломал. Дурной. Мне свет сломал. Господи! Но в год быка это понятно. А по знаку зодиака еще там есть. Давай, Паша, спокойной ночи. Весы. Так, ну мы когда-нибудь поймем, как эта штука работает. Минусовая, кстати. Блин, мне не нравится, что света нету. А вообще нигде света нету. Стоп, вот здесь же свет можно было включить. А, стоп. МП2, 4, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 2. Нигде нету? О, кинул. Идем проверять четыре. Ладно, что у нас там еще есть? Как-то я странно пошел. а рация рация и фонарик сейчас посмотрим а подожди минусовая минусовая получается и эктоплазма он действий не демон can толк ответи. Все спасибо и микрофон это мюлинг это... о собираем как супер не летят сами летят короче надо сходить взять тогда наверное крест я не знаю о короче что-то собираю собираю по пути он раз собирается поехали собирать давайте сразу в подвал сходим пути я это не люблю мест Сколько надо? Я забыл. Да. Просто вдыхаю их и все. Легко же все. Так, ладно, мы здесь все проверили, получается. А здесь мы тоже все проверили. Идем, получается, сюда. Сюда. Так, это тоже собрал. О, записка. Мария никогда не знала жизни предыдущего. Она нет. Мария никогда не знала жизни, когда родилась. Дочери никогда не мечтали. Дочери никогда не мечтали. Мария родилась безницом. Но и сестра Мэри умерла вскоре после родов. Мария осталась одна, чтобы столкнуться с гибелью своих родителей, они обвинили ее смерть и Марии. Убежденные, что ее выживание каким-то образом стало причиной гибели ее сестры. И поэтому они вымещали свой гнев на море невыразимым образом. Они заставляли ее смотреть в глухую стену часами. Иногда даже днями не позволяет двигаться или говорить. Они бежала, не сбивали ее, оставляя в синяках крови. Они заставляли ее есть из собачьи миски, заставляют чувствовать себя не более чем животным. Мария никогда не знала, что это значит чувствовать себя любимой или о ней заботиться. Ее родители обратились наркотиками и алкоголизм, подавая чувственные гнева, которые не испытывали отношения к дочери годами, и наказания становились хуже и хуже. Однажды ночью ярость подбирала наркотик. родители Марии убили ее. Они били ее до тех пор, пока она не стала неузнаваемой, пока ее крошечное тело перестало дышать. Они даже не раскаялись о Для них Мария всегда была буза, напоминающей о том, что они потеряли. Вдох Марии не успокоился, она держалась в маленькой комнате, где настолько находился течение И годами ее дух наявил под пятым гневом боли, которые были причины ей ее желания, любви и принятия. Те, кто осмелился в эту комнату, чувствовали холодный жуткое присутствие. Некоторые утверждали, что услышали шепот темно. Те голос, который казалось, звал на помощь. Другие утверждали, что видели не маленькую фигурку. Читание девушки, наверное, как много текст на лицом звучание вина смех а эхом отдавающих их головах душа мари так и не вышла спокоя обреченная бродить по маленькой комнате где она страдала столько лет и по сей день некоторые говорят что если внимательно прислушаться то можно слышать ее крики помощи разносящие тьмы да да пакетом из пятерочки так я куда письмо прочитал ой Я что думаю? Пальцы, конечно, это хорошо. Но пора бы, наверное, за крестиком сходить. Так, ладно. Стоп. А, о. Сейчас я схожу и их унесу вниз. Блин, я так в карте в это путаюсь. А, все, вспомнил. Сейчас я схожу и пойду за крестом схожу, наверное. И буду просто с крестом ходить. И пойду пальчику приносить. Так. тут же нету пальцев это все понятно так нет надо за крестом идти срочно я боюсь боюсь проиграть успею бежать ура Сейчас мы его сгоним и пойдем спать. Так, мне надо что-то с ним как-то взаимодействовать. Наверное, нет. Просто в руках держать, да? Из-за Uh, ищем пальцы. Еще получается, нужно найти сколько там? Два-пять пальцев уже надо, да, найти? Еще три пальца. Так, а во. Все, сразу его в подвал. Какие уличные. <смех> понял понял так ну по идее по идее здесь мы были вроде мы здесь все собрали да мы здесь собрали палец получается это два пальца в той в левой и в правой комнате бедная девочка призрака жалко давайте мы ее изгоним так ты тут нету не балуйся Палец дай сюда. И по идее, по логике, должен здесь быть еще один палец. Но это по логике. А по факту его здесь нету. Ой, эм, так. Не надо, пожалуйста. Она сказала, что I kill you. И что-то там еще. Не надо нас убивать. Мы тебе что сделали? Мы просто ходим, гуляем по дому. Ага, она там не пела. Она там говорила, что она... Плохая женщина. Так. Ну, блин, я не знаю, тогда где палец искать. Последний-то. А во. Карта Таро. Ну нафиг. Прикольно. Кордоторо есть. Прикольно. Я какого-то войда открыл. Так, нет, нам надо палец найти. Но вообще палец, он подсвечивается прям. Я что-то вообще не вижу. Войд пустота. Нифига ты вообще шаришь в английском. Я немецкий просто в школе учил. Хотя уже ничего не вспомню. Даже на немецком. Так, мы подвал осмотрели, да? Хорошо. А, Идем смотреть здесь все. Какой-то звук был. Она... О! Так, все. Сейчас у нас уже нет времени на ошибку. Она меня почти съела. О господи, последний палец остался. Где он, пожалуйста, дай, дай палец, отдай палец. Ой, плохая затея. Что надо два креста покупать, что ли? Реально нигде. Ой, ой что дверь. Короче, ладно, последний. Но она же не будет охоту сразу начинать. Она же должна отдохнуть. Вот он ты где лежишь. То крест сгорел, но это как это, как в посмофобии, типа. Я предотвратил охоту. А вот... Это мы несем быстро-быстро-быстро и сгоняем призрака. Ну, в теории я все сделал, да? А теперь не английский нужен, это прям, это прям реально. Смерть. Еще раз смерть. раз смерть. Ну на разъёмодействие уже никаких не будет, логично, да? Слэйв. Ладно, подергаем, посмотрим, что там вообще есть. Дьявол. А не закончится когда-нибудь солнце? Ой, рассудок восстановили. Наверное. Так, ну ладно, в принципе такая... И у нас получилась поимочка призрака. Вот эти фонари как шевелятся Ну, наверное, ветер дует, мне кажется. Задувает. Сто процентов рассудок. Ладно. Ладно, все. Уезжаем. Крест спас. Не зря взял. Ура, мы поймали Мюллинга. Ура, три призрака поймали. Ну ладно.